Тупая машина. Бриджи, ты мне можешь помочь? Нет, я ничего не знаю. Что я делаю не так? Долбаные провода, бля. Что ты делаешь? Я ее разобью нахер, если она не будет работать. Чтоб ты сломалась! Кусок дерьма! Господи! Я его предупреждал! Черт! Я его сломал! Что, по-твоему я собираюсь сделать? Это слишком, бриджет. Не надо. Это слишком. Черт. Следи за мной, что я буду делать. Почему она нихера не работала? Черт! Разобью прямо сейчас. Что-то уставилось? Бриджит, забирай ваш грёбаный телек. Забирай его сам. Нет! Свою мать. Что <звы> ты думаешь <звы> насчет этого? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, а также оставляйте свои положительные комментарии. Если вам это видео подняло настроение и вы хотите что-нибудь задонатить мне, то все реквизиты находятся в описании. Также загляните на канал создателя данного видео. Ссылка по аннотации и в описании. Ну а с вами был Илья. Всем удачи!